Друзья мои, итак так у нас задача. У человека нога одна короче другой. Это произошло из-за того, что таз поднялся слева выше, чем справа. Да, наша задача его опускать вниз. Соответственно, для этого есть очень много приемов, очень много мануальных задач. Ну, мы попробуем минимальными, сейчас простыми. И это все решить. Чуть вниз, вот так вот. На, и выдыхаем. и и оп. Теперь ложись на вот эту блок спиной ко мне. Вот она, спиной ко мне. Да. Эту ногу тяни вперед. Так рукой захватывай. Эту ногу зацепились за стол здесь. Руку назад. Голову тоже назад. У То тебя, конечно, подвижность потрясающе. Вот, ногой держись. Ага. и оп. Вот он был уже. отлично, а теперь поворачивайся на живот, в смысле, на спину животом вверх, угу. и это ногу мы тебе немножко, сам бок не сопротивляюсь не сопротивляйся, расшатаем, отпускаем мышцы, вот так вот, угу. Так, продолжаем расслабляться и доверять нам. Ну вот, по косточкам уже видно, что выровнялись ноги и пальцы. Отлично. Кто молодец, я молодец, я молодец, да опять. <Бахнулся>. А с вас подписка.